приветствую на лучших из лучших мест обустроены для досуга и отдыха сотрудников металлургического предприятия и вот я вам хочу показать одно такое интересное место по быстренькому смотрите видите вот это на первый взгляд может показаться что это шпалы но это не шпалы это знаете вот как межегорье у Януковича были такие прыгательные штуки для тренировок, так и у нас тоже, как бы, не хуже. А вот видите, они все, как бы, уже такие, видно, что были в использовании, а это потому, что... Ху -ху -ху. Заводчане тоже, как бы, спортивные ребята, и они не брезгуют заниматься в любую свободную минутку от работы время поэтому, как бы, такой износ заметен на этих спортивных снарядах. Ну, вот, вы видите, мы плавно переместились опять на прогулочную тропинку, в прошлом выпуске это была такая довольно широкая дорога, ну, а здесь, видите, как бы, не то, чтобы не стали сильно заморачиваться, ну, чтобы вообще прям было аутентик с природой, Тут никаких не было Напоминаний об урбанистике Об вот этих всех Тяготах Работы на металлургическом предприятии Вы можете наблюдать Такую прекрасную дорожку Вот, кстати По-моему, это абрикос Да Жаль только, что уже не сезон А так, можно было бы Еще и подживиться ну, ничего страшного, заводчане, люди не бедные Пойдем купим, не хрен делать Сезон не сезон, это нас не волнует А вот еще, смотрите, какое интересное Такое низкорослое Какие листочки интересные у него Растения Что за растения, опять же, прошу прощения Не очень разбираюсь Ну, скажем так, вообще не разбираюсь Но, вы знаете, задумка интересная Это, наверное, на пробу посадили если как бы людям приглянется, то, наверное, вот видите, тут дальше пустырчик, пустырь, пустырь такой идет. Ну вот это все будет, наверное, засажено. Если, ну, повторюсь, как бы люди воспримут это хорошо. Вот кто хочет, может устал уже от зелени и хочет идти по нормальной дороге, пожалуйста, спускается и может поднырнуть под вот этими тройной дорогу указатели видите ну, сейчас быстренько пройдемся мы не будем подныривать нас все в принципе устраивает тоже можете видеть немножко пришлось расчистить ну чтобы люди ноги не поломали а так как бы ландшафтный дизайн в силе а может вы обратили внимание на фонтанчик вот этот ну как бы понимаете, я просто не обращаю уже внимания на такое, у нас это повсеместно это ну никакой не прорыв магистрали ничего это видите он как бы ну, постоянно здесь течет это хотите можете попить воды хотите можете там ополоснуть каску э -э, возможно если вы имеете доступ э -э, заезжать на предприятие на собственном автомобиле там ну как бы ведерко аккуратненько вон рядом стать э -э помыть машину ну как бы кто во что гаразд можете домой воды набрать если вдруг там с централизованным водоснабжением что-то случилось. Ну, знаете, аварийные ситуации всякое, Он тут как бы течет постоянно, зимой и летом. Как бы можете судить об этом по буйной растительности вокруг. Так что как бы, ну, опять же, это вот еще один очевиднейший факт о том, что предприятия и руководство предприятия и владельцы все заодно, все переживают, беспокоятся за... Сотрудников за их, как бы благополучие, в кислотно-щелочной баланс, чтоб всегда в нем был так, небольшие дебри. Ну и вот мы, в общем-то, опять вернулись на ту же тропу. Эта тропа идет вот далеко, далеко, далеко тянется. В принципе, такая же бесконечная, как и дорога на которой мы были в прошлый раз но все в этом мире относительно как бы я не буду до конца идти вон там можете видеть стоит вдруг вы подумаете что вы заблудились вон стоит маяк он как бы если вы у вас ночная прогулка ну, вы можете на него ориентироваться и никогда не заблудитесь никогда не потеряетесь ну, пожалуй, на этом все. Всего доброго, до новых встреч!